Ривнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Итак, говорю тебе, прилепись всем сердцем ко мне, чтобы ты успел приготовить душу свою к грядущим событиям и тем испытаниям, что будут на пути твоем, ибо не будет такого человека на земле, которого бы не коснулось все то, что будет происходить в этом мире, ибо мир ужаснется. Потому что он надеется на человеческую опору, на свой разум, силу, деньги, оружие и не понимает, что эта война не с человеками и не против крови и плоти, но против мироправителей и тьмы века сего, против начальств и властей, против духов злобы Поднебесной. Поэтому волнения народов великие будут на земле. Противостояние обогрятся кровью восставших против системы и новых законов. Враг настолько ненавидит истину и правду, что будет подавлять и истреблять любого, кто осмелится встать за нее. И только если я пойду впереди моего народа, то моя защита прибудет над ним. Все, кто не будет под этой защитой, будет подавлен, сломлен врагом и тем, что будет происходить на земле. Горе тебе, земля! Ибо сошел древний великой ярости, Чтобы убивать народа и упиваться кровью человеческой. Страшное время приближается на всю вселенную. Великий плен возьмет народы мира, Великое порабощение, И многих истребит земле. И как нужно вопиять сегодня в небо, Чтобы я встал на защиту народа своего И укрыл его в тени крыл своих? Плачьте о детях своих, ибо враг приготовил для них тяжкое бремя и участь, а молодой виноградник сегодня так слаб и беспечен, как устоят в эти дни, в этой битве. Отцы и матери, плачьте и рыдайте пред лицом моим, чтобы я спасал ваших детей, и если не успеют приготовиться к этим тяжким временам, то буду отзывать, ибо не устоят, и я не буду считаться с плотью, но буду спасать души. Итак, народ! Вникни в Писание и в себя, и проверь, стоишь ли ты на верном пути и ходишь ли в Моей истине. Ибо пройду по станах народа Моего, и взвешу каждое сердце, и вскрою каждого помышления и намерения, и откроется, кто служащий Мне и кто не служащий. Ибо отделю верный народ и поведу рукою Своею. Итак, бодствуйте, ибо время близко прихода Моего». Оденьтесь во всеоружие и наполните маслом сосуды свои, ибо вот жених близко, уже у двери.